Как делишки-реботишки, с вами Шеремиды, и сейчас мы будем снимать э, природное переключение в 18 серии с этим котиком. Да, ну короче... Ой, так, сейчас, сейчас мне надо попереключать... А, блин! Опа-опа-опа... Оп, оп, оп. Просто у меня мини-настройка. Ну короче, сейчас мы будем создавать эту магическую вот терасталь, И для этого нам надо жемчуг маны слиток моносталин и моноалмаз моносталь есть и давайте-ка я посложу эти все э, руны которые у меня в инвентаре ну короче даже нет не так я сейчас все там поразлаживаю по сундукам потому что инвентарь у меня конечно чистенький только по порядку это у нас маны потом вот это и вот это опа опа опа Эм... Сейчас я буду разбираться. На самом деле разбираться не будем, потому что я все-таки таки так и не сделал терросталь. А показывать мне неудачные кадры, я не думаю, что надо. Пока у меня там создается, как она там, я забыл... Ну да, мана она окапливается. Я сейчас быстренько сделаю. Раз, и найду мне Эх, вот этот огненный стержень. Теперь у да, меня должно хватить на портал в Эндер. И поскольку... Да. Там явно будет долго набираться. Я оставлю, думаю, это все таки к следующей серии. Потому что, ну... Ну да. На 1%. И сейчас я найду, где у нас Эндер портал. Так, и раз. Опа, куда? А, назад. Стоп, тогда... Насколько назад? Ну, давай вот сюда вернусь. М. Куда она летит? Стоп, она... Она в землю. Так, да, мне вниз надо. Хотя зачем я на паузу поставил есть? У меня кирка быстро копает. Стоп. Мне назад надо. Так, и куда тут его? Вниз, вверх. А портал можно? Блин. А как у меня увеличить? И. Ну давай. Стоп. У меня такое чувство, что я прямо к порталу иду. Просто похоже. Немножко. Строение. По земле. Я, конечно, не вижу. Ну да, возможно. Но не то, как. как при... А, да, блин. Сейчас уже будет тысячу тишуй, нет. Блин. Мне надо куда-то убежать. Ну, не туда. Так, тут у нас ничего интересного. Тут у нас... Стоп. Вы... Вы тоже это видели? Мне надо подняться сюда потом. Вот сюда. И вот портал. И можно это сломать. И вот здесь... Хотя ладно. Если здесь сделаем метку, что это ну, портал в ngr да? добавить и пишем... Он. Эм, пар.. Ну так и напишу И теперь И теперь всем пока. Ладно, с этим. Мы спускаемся. Не, ну как бы да, но. Конец, выдите. И пустили край. Я понял! А чё, вы заметили, что здесь кирка медленнее копается? Или мне это кажется? Ну, потому что мне кажется, что алмазная здесь бы копала быстрее. Ну, ладно. Так, а я-то не подготовленный. А что это за монстры? Они злые. Опасно? Страшно? Короче, ладно. И так справимся. Спидран по Майнкрафту, Опа. Того, кто там снизу. Ух ты. Продамо. Дядя, yeah, сейчас мы быстренько вернемся. Ударить. <Слышко> да, я еще... сейчас вот так вот сюда убил. Поздравляйте меня, я убил Дракона. И теперь я сыграл опыт. Обалденно, круто, весело. Вот. И я думаю, на этом мы с вами закончим. Всем пока-пока. И в конце видео я хочу, чтобы вы зашли на мой дискорд сервер. Ссылочка в описании.